Мы правильно ко... понимаем, что на Мира две трети улицы будет закрыта заборщиками. Да, Алексей Михайлович, я еще раз говорю, если э, будет воля, да, скажем так, мы просто заведем это во вторую часть исполнения проекта и не, можем их и не ставить. Но тогда проект просто не пройдет экспертизу, а он туда уже отправлен и с заборчиками, и с уничтоженными парковками, а еще с исчезнувшими карманами для автобусов. Сегодня выяснилось, что они все на проспекте мира не нормативные, и приводить в порядок многие из них не будут. Транспорту предлагают останавливаться прямо на полосе. Мы предлагаем отказаться от всех карманов совершенно. Можно использовать проспект, его выключить из магистральной сети города. Ничего не произойдет, потому что распределится нагрузка на Ленина и Маркса. Пока шаг к тому, чтобы забрать центр города у автомобилистов, сделан через парковки. Там, где сейчас каждый день стоят четыре сотни машин еще столько же не могут найти свое место, теперь останется только 100 автомобилей мест. И пока одни говорят, что эта мера вместе с заборчиками сделает центр безопаснее, другие уверены, это не так. И, как выяснилось, другие меры только увеличат число заторов. Снижение скоростного режима, скорее всего, возникнет, если светофоры на регулированных пешеходных переходах будут работать по норме. То есть, грубо говоря, блокируются абсолютно все стороны проезжей части и в любое направление могут идти пешеходы. В новом ГОСТе есть такое требование об отдельной выделенной фазе. Поэтому в проекте это предусмотрено. Мы превращаем улицу в магистраль, по которой будут нестись люди. Где ликвидируются карманы, где ставятся заборчики. Это мы на картинке должны были бы увидеть в качестве проектного решения. Этого мы опять не увидели. Но вместо проектного решения и его презентации, прежде всего, горожанам, есть только схема, которую трудно разглядеть и невозможно понять. Как сегодня выяснили депутаты, в этом виноваты авторы изменения главной городской улицы. Проект подготовлен по реконструкции проспекта Мира без общественного обсуждения. Это, это безусловно, неправильно, потому что очень много разных людей, которые... у которых есть интересы, есть пешеходы, есть автомобилисты, есть бизнес, который работает. Нельзя отдать проектирование Мира на откуп двум-трем человекам. Это точно. Слишком много разных людей. Город хочет иметь внятный, понятный план. Причем в департаменте городского хозяйства на это ответили, что они, оказывается, спрашивали мнение горожан. Устроили публичные слушания. Правда, под зашифрованным названием о качестве и безопасности на дорогах. На такие слушания пришли всего 30 человек. Но это, видимо, все, что готовы услышать в мэрии. Те слова, которые сегодня сказали депутат законодательного собрания, в мэрии слушать уже не обязаны. Связаны. Проект без парковок, но с заборщиками уже ушел на госэкспертизу. Екатерина Кашуч, Владимир Антонов, Новости ТВК.